Получили лазерную резку Долгожданную В нашем мотобуксировщике Находится больше 18 элементов Лазерной резки Сейчас будем все разгребать Причем это только одна партия Из трех пришла в связи с праздником транспортные поставляют задержкой.